Вот такая небольшая малышка Кроссбоди. Цвет синий. Отделка в данной модели является синие кружево металлизированная. Это эко-кожа. Вот. Она вот так на клапан застегивается. У нее вход. Внутри перегородка, которая является на молнии, которая является разделителем. На два отдела. Сзади карман на молнии. Короткая ручка и длинная ручка. Для ношения на плече. То есть она у нас в двух цветах. Представлена. Синяя. И вот такая вот шоколадная. Тоже металлизированная эко-кожа кружева. Цена сумочки 1600 рублей.